Как вы поняли по названию этого видео, то да, это видео о покупках с сайта AliExpress или AliExpress, все называют по-разному. В общем, вы поняли. Заранее прошу прощения за вот этот разный свет, потому что, ну, потому что, потому что, вот так вот. И, короче, давайте без дальнейшей болтовни приступим к этому видео. Да, ребята. Еще хочу сказать, что некоторые вещи, которые я сегодня покажу, вы могли видеть в предыдущем видео. О подарок Новый год Вот тут вы можете его сейчас посмотреть Кликнуть, пересмотреть вернуть сюда Я уже жду здесь, да? продолжу Итак, первая покупка Которую я вам сегодня покажу Это стали вот такие вот Классные милые татушки э, С единорогами Да, это единороги, потому что Ван love Много единорогов э, Я сами наклейки еще не пробовала О них сказать еще не могу Но вроде бы пока все нормально Которую я покажу Это вот такая вот милая ручка, на которой написано Vitamin Ball Pen Она вот так вот, вот так вот вытаскивается все можно сказать, ручка нормальная, пишет неплохо Описайте а Принц Фуду Следующая вот штука, которую я вам покажу Это вот такая вот синяя пудра для волос Всегда такой мечтала Потому что, ну, вы же понимаете Очень хорошо красить, даже мои крашеные Рыжие волосы Синий прокрашивает очень хорошо Дошла быстро и ну, это круто, Следующая, ребята. Следующая, которую я вам покажу, это вот такая вот раскраска Secret Garden. Это оригинальная раскраска, но она в уменьшенной версии. Поэтому она такая дешевая. Я, честно говоря, думала, что она будет побольше, но не получилось. Поэтому, ребята, еще раз говорю, очень внимательно читайте описание, чтобы не быть как я. Следующий покупка, которую я вам покажу, я уже заказывала подобные браслетики. Это браслет на руку. Здесь надпись Believe. Знак бесконечности и знак здоров смерти. Те, кто любит Гарри Поттер, сейчас поставили палец вверх дали пятюню, пятюню, пятюню. Не получилось. Лапкой ну, ну, стал вот такой вот колончик на троих, на котором написано Бэйв Битчис. Это для моих троих битчис. Я третья для моих членов Моя Виагра, это тяжело, короче, заберите. Сам кулончик очень качественный, цепочка офигенная. И вообще качество на достойном уровне. Следующий да. кулончик, который я заказала, это вот такая вот классная и милая совушка. Она пришла реально очень крутого качества, и это, это офигенно, потому что стоила на копейки. А, что еще сказать? Качество хорошее, цена приемлемая. И следующие покупки, которые я вам покажу... Это вот такая вот расческа в Естественно, это не оригинал Но, учитывая цену, которую в магазине и за которую я купила, это идеально Расчесывает расческа реально очень хорошо Так что я всем советую заказывать такие штуки на Aliexpress Потому что они реально не хуже И цена приятно удивляет и радует И да, если вы сейчас смотрите этот кадр, то вы правильно поняли Да, не получилось ну да ладно Короче, да, последней покупкой стала вот такая вот пижама груми. А, боже мой, я всегда такое мечтала. И тут получилось, что я еще и, и пакцию купила на Алиэкспресс. А, то, что меня приятно удивило, то, что реально очень хорошее качество. И, боже мой, посмотрите на этот друг, Посмотрите на эти крылочки. Посмотрите на этот хвостик. Это же боже мой. Ну что ж, ребят, я безумно надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх обязательно, Подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал, не забывай про ч ⁇ вопрос-ответ, и всем пока!